Всем привет! И очередной раз я начинаю вести свой блог Я переехала в Сочи из Москвы В августе месяце сегодня У нас уже октябрь, конец октября Скоро уже будет два месяца Сподвигла меня очередной раз Дина На то, чтобы продолжать это свое детище, Потому что я хочу этим заниматься, хочу Рассказывать о себе, о спорте, о путешествиях Хотя сейчас в такое непростое время путешествуем чуть-чуть меньше Но все равно ездим в классные места Сегодня у меня довольно обычный выпуск будет Может быть, или не сильно информационный будет Я буду немножко рассказывать о триатлоне, которым я начала заниматься месяц назад Получается, сегодня у нас 22 октября Начала я заниматься 14 сентября, месяц с лишним триатлоном. Купила себе новый велик. Здесь будет фотография сейчас моего нового велика. С ним же у меня шел шлем. И. Велотуфли. И сегодня я хочу на камеру впервые поставить шипы на велотуфли. Многие люди, если кто-то знает, что такое шоссейные велосипеды, это такие велосипеды, на которых гоняют на скоростях по шоссе, по дороге. Они довольно легкие, тонкие у них колеса, сама рама тоже обычно тонкая к педалям крепится велотуфли вот такие. Выглядят они вот так. Я как-то зашла в пивнушку купить сок обычный. Вот, просто рядышком не было никаких других магазинов, кроме пивнушки, в Сочах. Я зашла купить лимонад, и ребята увидели у меня в руках эти туфли, они спросили, что это такое. Я говорю, это велотуфли. Они такие, вау, теперь мы будем знать, как это выглядит. И я никогда не задумывалась, что люди этого не видели. Вот. Хотя я сама тоже, э, так скажем, не могу сказать, что какой-то опытный человек в этом, но раньше я участвовала в велозаездах на 200, на 300 километров, на 100 километров между городами. И, соответственно, я, конечно, видела, как мальчишки ездили в таких туфлях. Вот здесь вот вы можете видеть э, вот это место, это, где крепится шип, так называемый. Которые как раз крепится к педали. И сегодня вот я хочу его поменять. Не поменять, а прикрепить. Называются у меня туфли Шимано. Может быть, я ударение неправильно ставлю, если что, исправляйте в комментариях. Я не обижусь. Знаю, что не до конца я все еще знаю. Купила, в общем, шипы купила их желтые вот. если кто-то не знает то желтые это самые мягкие шипики ну, вот именно у шумана. не знаю как у других фирм но мне вот мой тренер сказал что купить сам желтенькие, красненькие это пожестче как я понимаю и синий тоже по моему еще жестче вот. но надо тоже уточнить если у вас тоже туфли Shimano и вы только начинаете то покупайте все желтенькие проще будет отцепляться, прицепляться к педали. А здесь у меня пакетик с всякой мелочевкой. Покажу вам поближе. и Стоит 1500 рублей. О, 1500 рублей. То есть, если вы начинаете заниматься каким-либо спортом, допустим, если это триатлон, нужно понимать, что если у вас есть тренер, который эм, вас тренирует, и вы тренируетесь для какого-нибудь сборной, не знаю, там, для какого-то с сдержор. Я думаю, тренер вас ну, много может вам дать, как инвентарь. Но если вы занимаетесь самостоятельно, как я, вам придется очень много покупать одежды, для инвентаря и так далее. Не забывайте, что спорт это не только чем ты -то занимаешься, но еще и вкладывание средств в том, чтобы вам было комфортно бегать, это кроссовки. Тоже, если в Сочи, да, допустим, вы, то лучше всего это магазин да, «Территория бега», потому что именно там вам могут подобрать и под конкретные задачи вам обувь. А если, допустим, вы занимаетесь там велоспортом, да, здесь еще больше задач. Как я понимаю, вот я купила велосипед за 150 тысяч, а себе, ну, этого я в следующий раз расскажу. Не буду сейчас перегружать что нужно всегда вкладывать это такое дело Иногда не хочется А хочется, но нужно И хочется, и нужно Но не хочется тратить. На что поделать Расскажу, пока буду все это делать Как же вообще я пришла в триатлон Это было довольно удивительно Потому что Когда я планировала переезд Из Москвы я понимала, что я хочу заниматься снова спортом, которым я подзабросила Потому что а, с 11 лет я танцую, полупрофессионально занималась танцами В Москве в какое-то время это все дело забросила В Москве почти ничем не занималась, ходила на танцы, но что-то вообще ничего не перло Ну окей а... Прицепляю шипы. Что я делаю? В общем, здесь есть такие насадки. В общем, я их сверху ставлю и буду болтами прицеплять к ботинку. Вот, и как вообще получилось так, что я начала заниматься триатлоном. На самом деле перед переездом в Сочи по плану. Поменяла карточку. А, теперь отлично. Теперь 50 минут целых у меня есть. Пока меняла карточку, успела уже прикрутить шипы. Вот, это выглядит вот так. Это крепежки, которые шипы крепятся к педали. Вот, на шоссере на велосипеде. И с чего начался путь? С того, что я в гости пришла к своим друзьям, у которых была куча медалей велосипедов. И меня это очень-очень сильно вдохновило. Мне захотелось прям позаниматься триатлоном. Об этом спорте я чуть-чуть слышала еще в 2011 году. У нас в ханты ребята занимались зимним триатлоном. Это когда ты на, ж... на зимних шипована резине на велосипеде там бегаешь что там еще там... не знаю, где они там плавали в хантамантийской зимой может быть это был бассейн вот может быть это был дуатлон дуатлон это когда велосипед и бег проехав в Сочи переехав в августе я начала целенаправленно искать тренера у которого я возьму индивидуальный урок по вело и по бегу я поискала в инстаграме и наткнулась на Михаила Трусова, это бывший член, так скажем, сборной России. Сейчас это представитель федерации велоспорта Сочи. Пришла на первое занятие, решила взять самое... Самое легкое занятие для тех, кто учится на велосипедах ездить. Я позанималась, поняла, что мне прям по кайфу, я хочу продолжать дальше. Мне дали разные упражнения, которые я до этого даже особо и не делала, и не задумывалась, что их... Как входить в повороты правильно, как работать с передачами. То есть, хоть я ездила в велозаезды, но я поняла, насколько важен тренер, в любой работе даже вот когда я танцевала или преподавала понимаю, понимаю сейчас сама встав на путь того чего я не знаю спорта понимаю насколько это очень важно особенно если вы начали заниматься бегом, если вы начали заниматься триатлоном это еще сложнее спорт и очень важно чтобы у вас был хоть какой-то наставник онлайн это или личный тренер как у меня. Вот у меня завертелось, я начала ходить на тренировки по бегу, и мой тренер Миша сказал мне, ты пробежишь через месяц десятку. Я говорю, стоп, стоп, стоп, ребят, я три месяца занимаюсь и бегу максимум три километра, не могу больше, ну, то есть, у меня болеть начинают колени, у меня начинает, там, ну, куча, в общем, всяких факторов, очень сильный высокий пульс и так далее, и так далее. Что по итогу, 14 октября, Внимание, я пробежала первые свои 10 километров за 1 час 5 минут. Это все работа тренера. <свы> вот, Так что, если вы занимаетесь спортом, старайтесь брать консультацию у тренеров. Потому что действительно очень важно, я сейчас наблюдаю, что многие пишут посты о том, про, про пульс, когда вы занимаетесь, чтобы ваш пульс он не зашкаливал. Вот, вообще в идеале чтобы он не, не, не превышал 150 вот если у вас м, спокойная тренировка беговая да то есть понятно если у вас динамичная какая-то там не знаю, на скорость работа понятно что пульса может быть выше быть некоторые пишут про 120 пульс для меня это непонятно потому что вот э, я вообще танцор по жизни и для меня э, вот такая работа как бег для моего организма это просто, ну, я даже не знаю, что такое 150 пульс. Ну, то есть, у меня пульс всегда он намного выше. Потому что, ну, такая природа, я понимаю, что нужно дальше работать, дальше э, заниматься. И чтобы организм привыкал, и для него это не было стрессом. Вот такой вот момент. Но к чему я? Потому что заниматься триатлоном, у меня есть фобия воды, и я с этим работаю. То есть я понимаю, что я подтянула уже велосипед, я подтянула бег. А у меня на этой неделе первые мои чемпионаты будут, так скажем, первый чемпионат будет по вело. Я буду заезжать на гору Ахун второй раз. Первый раз был тренировочный, а вот в эту субботу, 24 октября, у меня будет чемпионат по заезду на э, гору Ахун. Вообще, самое интересное, что там э, девушек участвует очень мало. То есть я знаю, что, скорее всего, больше девушек, которые забегают на Ахун. Но на велосипеде их не сильно много. Мне даже интересно. Я специально запишу блог для того, чтобы просто посмотреть, сколько будет девушек на старте. Сколько у меня будет соперниц. Потому что в моей возрастной категории, я думаю, тоже, скорее всего, не сильно много народу а от 30 лет и старше. Не знаю, насколько... Надеюсь, что я не сильно тягомотина рассказываю это все дело. Вот. И в воскресенье у меня будет первый забег на 10 километров. Тоже будет контрольная тренировка в виде... Мероприятия. 1 ноября будет Сочи марафон по бегу. Вот, у меня будет 10 километров информации. Много у меня хочется многим делиться, вдохновлять. Если у вас есть какие-то пожелания, пишите в комментарии, я всегда буду рада, буду задавать ваши вопросы, если они у вас есть, я буду отвечать максимально, стараться или спрашивать у своего тренера, если я не знаю, и вам рассказывать, или делиться тем, что я уже знаю. Когда пойду опробовать свои велотуфли, тоже буду это показывать, потому что на самом деле те, кто никогда не катался на... с шипами, пристегиваясь к велосипеду, это вообще очень непростое дело. Во-первых, потому что если не умеешь отстегиваться вовремя, можно полететь носом вместе с велосипедом в асфальт. Так что это, <laughs> я думаю, это очень будет увлекательно, интересно понаблюдать, как, я, как у меня это будет получаться. Так что буду чаще брать с собой камеру, буду чаще снимать и делать выпуски своего блога, влога, <свят> рассказывать о чем-либо. Не знаю, насколько из меня хороший рассказчик, я считаю, что я не очень хороший рассказчик, если честно. Я хорошо рассказываю только тогда, когда мне задают вопросы, а когда мой зритель, это вот сейчас камера, смотрящая в мои глаза, ну, сейчас вы за ней, да, если вы сейчас смотрите вдруг мое видео. Но вот я сейчас сижу и думаю, ну вот я рассказываю что-то сама себе, вот этому большому глазу, который смотрит на меня. И вообще, интересно ли... Мне само непонятно. Мне интересно то, что рассказать, с кем-то поделиться, чем я занимаюсь. Я этим горю сейчас, мне это нравится, я хочу... Вообще цели у меня на самом деле большие, я хочу свою йогу студию танцевальную студию, развивающий центр, очень много всего хочу, хочу заниматься, хочу продвигаться, хочу занимать первые места и получать медальки, а это мои цели путешествовать дальше, продолжать, так что... Желаю вам всем удачи, ставьте лайк, если вам понравилось видео, пишите комментарии, я буду очень вам просто признательна и рада, если вы еще будете задавать мне какие-либо вопросы, чтобы мне было чем больше э, я буду полезна вам, чем больше я смогу поделиться какой-либо информацией, которая, если она у меня есть, э, и просто пообщаться через... Э, Вопросы-ответы, это будет просто мега прекрасно, потому что это будет уже обмен, это будет интересно для каждого из нас. Спасибо, всем пока.